Ну что ж, мы снова вернулись сюда, в Маунт Мэйси. Приветствую всех на моем канале, дорогие друзья. С вами я, Крош. Вот буквально после этого, после рендера первого видео я сразу начал снимать второе. Но выйдет скорее всего завтра, 14 мая. Только ради вас я продолжил снимать Outlast, и только ради вас я поменял вторую пару штанов. О, начали что ли? Так. Мы, кстати, туда не шли еще. Там Толчинелло, насколько я помню. А нет, там э, этот чопнутый какой-то бегал. Давайте вниз спустимся. Скорее всего, тут закрыто. Да, тут закрыто. Кстати, камера. Прикольно, да? Камера там стоит. Видел? Или видела? Вон этот чокнутый. Бежал туда. Тут, по-моему, должно что-то быть, наверное, нет? Батарейки там, к примеру. слышь? Стол. Буду ч это? А, это лампа дурной. Да, вот батарейка. Что за глюки? А, двери захлопнулась, такое бывает. Так. Монитор валяется. Ничей. Что тут у нас? Держан, подъем. документики вы тут прочитаете потому что мне опять же лень читать да я настолько ленивый что мне даже лень читать что тут у нас тут у нас exit пишет И тут у нас закрыто а как этот чокнутый убежал если тут закрыто или он сюда убежал мы на это не Зачем нам умирать? Уокер пришел настолько за то, что мы больны. Мы не выбирали такой ЦБ! Не понял, там кто-то есть. Открыть мне не желаете? Ну как хотите. Может там можно открыть? Сейчас. О! А, я тут был уже. Я тут был. Тут закрыто. Так куда мне тогда идти? Хм. Эта дверь откроется только с помощью ключ карты поэтому я туда не зайду. А тут у нас толчинела. Туда мне не надо. Там воняет сильно. И тут закрыто тоже, потому что тут заколочено. Ну это понятно. Ну тут кто-то... Рыганул сильно, походу. Хватит уже про... Ч ⁇ у нас сюда? Он такой перекошенный. Отзырь. чокнут Чокнутый. А, сюда можно? Нет, сюда не можно. Прикинь. А сюда. А, ну тут понятно, сюда нельзя при... А вот сюда можно. Кстати, я свет в комнате вырубил. Пресс-ф. это? Ч ты так дышишь, не пугай меня. Это чё? Документы. Вы, короче, там читайте. Опа. Ща будет скример сто процентов, смотри. Чел. Ну как хочешь. Интересно смотреть шипящий экран. Вы бы хоть это... Тарелку спутниковую поставили, что плачешь этот вообще сидит яйца чешет так туда нам нельзя ты меня сейчас не напугаешь да ну и сиди я хочу, чтобы ты меня напугал. Чтобы я прям обкакался. О! Зоряй проход. Все, пресс-ф. Вот видите, вот что будет, если играть долго в компьютер. Карту доступа от диспетчерска. Вот сейчас он, наверное, меня напугает 100%. Потому что я карту доступа взял. Это, наверное, триггер, вот 100%. Я... Да, сейчас будет скример, смотри. Я шел, говорил, скример. <свист> Кого вырву? <свист> так. О боже. Это тут было или нет? Коду было, я уже не помню, потому что я обосрался слегка. Еще один Ержан. Если запись внезапно выключится, что это из-за нехватки памяти. Так, мне надо, наверное, вот сюда, да? Да. Полицейский, вон валяется. Наелся и спи. Наелся и спит. Думаете, я не вижу вот этих вот новых масок. Ага, тут можно прятаться в шкафу. И тут тоже можно прятаться в шкафу. Я думал, что-то будет тут, что ли. Тут ничего нету. Хоть батарейку мне дайте какую-нибудь. Ну, как хотите. О! Ща будем в кс рубиться. Че, кс запускается? Сейчас вирусов нахапаешь. А, она не запускается, не скачивается. Шучокнутый свет вырубил. Новая цель перезапустить генератор в подвале. Нет Уйди нафиг Пошел в жир Как от него спрятаться-то? Прячься я сдох. Прикинь. Первая смерть в игре. А мне надо было звука потише сделать. Хотя не, я могу потом отредакти отредактировать. Так, я, короче, понял. Сразу нужно прятаться, чтобы он меня не увидел. Я так понял, что его фамилия Уокер. Кстати, у него рука сквозь дверь прошла. Ты уходи. Это тут И я тебя Уходи. Я сказал, уходи. Задрал, стоит. Жопу мне с показывает. Уходи Что ну хрюкнешь? Тихо. Шел. Слушай, а куда мне идти, чтобы включить этот свет? Блин, я думал, он меня уже схватил тут. По он, походу, сюда пошел. Где звук записывается. Потому что не хочу все заново проходить, чтобы... Это самое. Эти чокнутые не тут сидели, да? Сейчас обкаюсь. Чувствую что уже что-то там воняет, если честно. Я извиняюсь, что молчу, потому что говорить нечего просто. Ну что, где-то тут. О, там открыта дверь. Прикинь. Что, пошли? Ага, тут закрыто. О, можно здесь. Срачка начинается, начинается. Слышь, кто-то плачет. Кто там? Кто? кто там? Я тут. Я Я тебя знаю. Сейчас любой шорох вообще можно обосраться. О, у меня батарейка заканчивается, дзырь. Поменял батарейку. Закрыто. Нормально висит. Ты слышал? Или слышала? Опа. Опа. Ага, тут эти. Это мои шаги. Ты меня так не пугай, мало. Я спрячусь лучше. 50 захотелось блин куда идти мы тут мы тут были отзыв для запуска генератора включите два бензонасоса и центральный выключатель. А где мне их найти? Два бензонасоса. Краска валяется. Мне туда не пройти. Кстати, батарея очень быстро тратится. Что очень странно. Так не должно быть. Я, наверное, кстати, скоро... Опа. Скоро закончу. Ага, вот. Первый генератор. Уилл? Крис. Его так зовут вроде, да? Крис Уокер. Я просто недавно эти Википедию смотрел по пласту вот, Не блин, кстати, звонили только что. Не знаю, зачем вам это надо. Знаю. Кто? сердце начало быстро стучать стараюсь поддерживать позитивчик но но а камера не тратится когда лично видео видение выключено да? А можно так вот делать менять прямо от... в шкафчики батареи. Не идти или не идти. Давай рискнем. Кто? Никто прикинь. Призраки бродят по ним. Я видеоблогер, я на тебя. Я тебя запишу на камеру. Он... Псих, Зырь. А где это? Сколько батареек показывает? Не пишет нигде. Где не пишут, где батарейки, да? Атап... Чёртов Верзила. Верзила выслеживает меня. Нашел досье Криса Уокера. В прошлом военного полицейского. Несколько боевых заданий в Афганистане. Понятно. Я там не буду читать, потому что YouTube может, меня... Сами понимаете, что. Как говорит Геннадий Горин, забанить. Кто? Иди в письку. Ловушка. Ловушка Джокера. Он меня тут не увидит? Он должен меня тут не увидеть. Я, кстати, думаю сейчас закончить видео. Вот он. Джек Воробей. С одним глазом. Или Джек Воробей. Блин, я уже не помню так чё ушел там он кстати дверь открыл там кстати может быть генератор мне туда наверное надо идти У меня батарейка заканчивается и моё На ходу, блин, бежишь, меняешь батарейку. О, батарейка. Какие я тут не заметил. Наш светится. Кстати, можно было вот... Хотя, не надо было так прятаться. Он идет сюда. Наверное. Я не знаю. Но музыка меня напрягает. когда вот видео снимаешь, не страшно. Вот когда сам проходишь, то, блин, капец как страшно. Ладно, я думаю на этом закончить. Человек. Я думаю на этом закончить. мы это если он зайдет сюда то выйдем к нему на встречу поболтаем поговорим выпьем чаечек ведро чая печенек не он не идет сюда а у меня нет батареи кстати Ладно, с вами был я, Крош, подписывайтесь, ставьте лайки, и, в общем, это была вторая часть прохождения игры Old Last, выйдет она, скорее всего, завтра, то есть, у вас уже это сегодня, завтра, 14 мая, всем спасибо за просмотр, всем пока.